Всем привет, с вами Дмитрий Урсул, это новый выпуск Quick News, в котором мы поговорим с вами о новостях из мира музыки и музыкального оборудования за последние две недели. И давайте начнем сразу с первой новости. Если вы оказались на этом канале, значит вы следите за новостями секвенсора Logic Pro и знаете, что на этой неделе, в самом начале, вышло новое обновление 10.7. Это такое, можно сказать, глобальное обновление, учитывая цифру. И оно действительно такое, потому что в отличие от прошлогоднего 10.6, где просто добавили поддержку новых процессоров M1 На этот раз нам выкутили реально практически полезные функции, э, которые можно использовать и видоизменять свою работу, скажем так Речь идет в первую очередь о Dolby Atmos Вы э, наверняка уже слышали, я тоже это упоминал ранее в выпусках Quick News о том, что Apple на сервисе Apple Music включила поддержку Dolby Atmos режима, то есть все, у кого есть AirPods Pro или AirPods 2 и 3 уже поколения, и AirPods Max, могут включать этот режим специальный и слушать музыку с площадки Apple Music вот в таком Dolby Atmos режиме. И чтобы, собственно, работать в этом режиме и подготавливать миксы без стороннего софта и без каких-то сторонних, ну скажем так, костылей, Apple решили интегрировать Dolby Atmos непосредственно в Logic и это и есть самое такое глобальное обновление Не буду здесь в детали ударяться Потому что уже вышел обзор в эту среду Полномасштабный, почти на час Можете перейти по ссылке в описании Можете также посмотреть на канале Если вы еще не подписаны, подпишитесь И там я разобрал все вообще тонкости и нюансы всех нововведений В том числе и Dolby Atmos И помимо этого добавилось довольно большое количество лупов Порядка 3000, очень много сэмплов, пресетов от разных продюсеров То, о чем я уже говорил в гараж бенде если вы помните, буквально пару выпусков назад Как раз эти же паки добавились и в Logic, и еще кое-что дорулили Также дорулили Step Sequencer, мой любимый, об этом я тоже рассказывал в обзоре В общем, смотрите обзор, обновляйтесь, если вы еще не обновились Обновление поддерживает только Big Sur и новую Monterey, которая выйдет вот буквально завтра так что оставайтесь на связи, обновляйтесь и пробуйте новые функции. Роб Пейпен обновил свой любимый синтезатор, который называется Предатор или Хищник. Теперь у нас версия 3. Для тех, кто не знает, Роб Пейпен это такой продюсер, фанат синтезаторов, в том числе аналоговых. И у него есть линейка синтезаторов. И вот Предатор один из самых таких его любимых, скажем так, и тех, которые он активно развивает. И вот совсем недавно вышла третья версия, которая, как говорит сам непосредственно Роб, они дорулили интерфейс, он стал менее таким перегруженным, как в предыдущих версиях Дорулили движок под капотом, то есть теперь звук генерируется более мощный, современный, четкий Синтезатор вообще вдохновлен изначально субтрактивными аналоговыми синтезаторами Но сейчас в третьей версии завезли всякие дополнительные фишки под современные тренды Конечно же волны и таблицы волн и возможность их редактирования, возможность их кастомайзинга и все вот эти фишки, которые есть в современных синтезаторах так что если у вас вдруг была вторая версия или пользовались какой-то предыдущей версией я по-моему пользовался первой давным-давно в общем обновилась третья версия, классный интерфейс, много новых функций фильтр обновили, в общем если вам интересно, переходите по ссылке в описании Внезапно компания Behringer анонсировала новый инструмент, который, ну, я лично не ждал, я не видел их каких-то утечек по поводу этого инструмента. Называется он Edge и является такой, скажем так, переделкой или переосмыслением Moog Defam. То есть Behringer взяли, по сути, основу от, от Crave, кто не знает, это тоже такая адаптация Moog Mother в версии Behringer. И теперь выпустили вот такой пурпурный вариант Крейва с дополнительными функциями. Они его сами позиционируют больше как такой перкуссионно-арпеджиированный такой инструмент. Там, конечно же, встроенный секвенсор, тот самый, который есть и в Крейве. И, собственно, разработчики его позиционируют как такое дополнение Крейву. Напомню, что у Behringer уже вышла связка TD3 и RD6. Это драм сделанная по Роланд. И сделаны как 303 бас, то есть 303 и 606-я драм-машина от Роланда. И они тоже их любят использовать в связке, как такие барабаны и бас-модули. Так вот, Крейв и вот этот новый Edge, он по сути, они тоже как такая вместе, как а басовый, плюс перкуссионно тоже басовый инструмент. То есть Edge фокусируется на, в том числе, перкуссионных звуках, потому что там есть генератор шума розового и белого, также там два осциллятор вместо одного, как в э, Крейве были, и, э, возможности по модульной э, всякой маршрутизации, патчингу, и конечно же их можно вместе работать на них э, с Edge, точнее с Crave, их линковать друг с другом, синхронизировать и играть вместе на них э, всякие секвенции, партии и так далее. В общем довольно интересный синтезатор, кто любит вот такие вот настольные синтезаторы, чтобы быстро что-то крутить э, с секвенциями в реальном времени,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 а также узнайте о подарках, которые ждут каждого купившего пожизненный доступ. Не откладывайте обучение на потом, начните прямо сейчас. Еще одна новость касаемая Dolby Atmos, только теперь уже не в наушниках, а в реальном мире. Компания Dolby анонсировала то, что они совместно с Парк MGM – это такая гостиница, ну, Метро Голденмайер, кто знает, во-первых, такая кинокомпания, также есть казино в Лас-Вегасе, и в Лас-Вегасе есть вот такой отель, который называется Парк MGM, и у них есть своя концертная площадка при этом отеле а, для разных шоу, и, собственно, тандем а, команды Долби и Парк MGM объявили о том, что они делают такую такую коллаборацию, и на базе вот этого концертного зала делают первый в мире Концертный зал с поддержкой Dolby Atmos. То есть, имеется в виду, что так будет развешана акустика в этом зале, и все будет так настроено, чтобы люди, которые будут находиться в зале или в танц... на танцполе, э, чувствовали себя, как будто они находятся на сцене в окружении музыкантов. То есть, будет использована та самая вот эта вот круговая направленность инструментов, то есть, объемное звучание, будет звук идти и сзади, и спереди, и сбоку, и сверху, как это, собственно, и принято в Dolby Atmos режиме. Довольно интересно, для меня это прям было таким немножко удивлением, потому что я пытался себя поставить на место концертного звукорежиссера, все-таки это отдельный тип искусства сведения долби Atmos, это отдельный вид маршрутизации на площадке сигнала, то есть надо все понимать, что куда и как идет. С этим, конечно же, надо играться. Я не знаю, где-то будет ли возможность у инженеров потренироваться заранее, чтобы на саундчеке потом долго времени не тратить. Но, уверен, сейчас самые топовые группы, особенно которые специализируются на масштабных шоу, однозначно захотят там попробовать выступить и использовать эти новые фишки. В общем, здорово. Будем следить за новостями. Я думаю, что это далеко не последний эксперимент и Потестируют на этой площадке И далее эта технология уже отправится за пределы Лас-Вегаса По всему миру Будем ждать Очень интересная новость от IK Multimedia и компании Tascam Кто не знает, Tascam это такая старая компания Которая разрабатывала uh, первые такие монитофоны с бобиной С магнитной пленкой Также потом они делали одни из первых uh, портативных портастудий Для записи на кассеты, компакт-кассеты Это был уже в 80-е Кстати, очень популярный девайс у всяких ранних хип-хоперов диджеев и так далее. То есть можно было записать прямо в домашних условиях 4 канала прямо на кассету. То есть, по сути, такая вот, как современная звуковая карта, только без компьютера. И компания Akimi Multimedia в рамках своих плагинов T-Rex, которые максимально эмулирует аналоговое оборудование, они сделали коллабу. И выпустили пакет, который прям так называется Tascam, то есть это прям сертифицированные продукты, лицензированные самой компанией. И как компания Tascam утверждает, что это прям вот первое аналоговое воплощение, ну точнее цифровое воплощение их аналоговых э, девайсов. И туда вошли в этот пакет 4 модели, э, так как большие кассетные деки, так и вот те самые маленькие протостудии, 4-8 дорожечные в общем довольно здорово добавили все функции напомню что у t-rex уже есть коллекция тейп машин они не лицензионные то есть там немножко разработчики за кей мультимедиа поменяли и название и поменяли немножко функционал но конечно же в мануалах написано на чем основаны были те модели а здесь прям непосредственно воссозданы классические модели с органами управления с дополнительными конечно же функциями можно также менять типа пленки используемые на той или иной тейп машине можно играться с лоу режимами, можно играться с настройкой калибровкой тейпов э пленок то есть то чем славилась вот эта работа с пленкой в далекие годы 20 -го века это была отдельная профессия по сути настраивать пленочный микро магнитофон чтобы грамотно шла запись с микшера или с микрофона и так далее и вы можете себя почувствовать в этой роли потому что там довольно много параметров которые можно подстраивать и это будет прямым образом влиять на качество звука вообще в последнее время очень много плагинов появилось эмулирующих пленку в прошлом ролике тоже рассказывал и у всех компаний сейчас по-моему по одному как минимум есть плагин а вот у t например их вообще уже 8 штук интересная тенденция все видимо решили удариться в волну лоу фай и аналогового звучания но так или иначе пробуйте сейчас пока доступна стартовая цена если у вас есть что-то уже приобретенное, это айкей мультимедиа то скорее всего вам будет доступна еще более лояльная цена как дополнительная покупка в общем переходите в свой личный кабинет или переходите на сайт по ссылке в описании и приобретайте если вам это интересно ну и напоследок еще одна новость от компании Apple Вы наверняка видели презентацию Посвященную новому MacBook Pro Также анонсировали AirPods 3 Но конечно же самым главным стало Обновление процессоров M1 Теперь у нас появилась M1 Max M1 Pro, ну точнее M1 Pro и M1 Max Max это прям такая самая Мажорная гигантская версия С кучей просто возможностей Все уже аналитики и техноблогеры Сказали что это просто PC остался Далеко за бортом вместе даже с Windows 11 Которая тоже кстати недавно вышла и макбуки, конечно же, просто сделали уже такой фурор, навели за эту неделю, конечно же, некоторые хотят купить, делают предзаказы, пока еще продажа не поступила, в том числе в России, цены соответствующие кусаче. и самое интересное, что прямо на презентации, в самом начале презентации точнее, показали прям буквально короткий ролик, сделанный, ну точнее, в ролике участвовал наш любимый Logic Pro, и продюсер AG Cook, использовал звуки всех Mac-девайсов, Apple-девайсов точнее, от старых Маков, iMacs, до iPods первых, до в том числе чехлов от AirPods и много всего. Ролик очень классный. Можете также по ссылке в описании перейти посмотреть полностью со звуком. Очень прикольная композиция получилась, то есть с помощью битмейкинга, с помощью всех функций встроенных в Logic и с помощью вот этих самых записанных реальных звуков. AG Cook создал вот такую короткую полтора минутную композицию Полностью посвященную наследию Apple И получилось довольно трогательно И мне это понравилось, такое открытие презентации Мне лично, как фанату и пользователю каждодневному Logic Pro Было очень приятно видеть, что вот на нашем любимом секвенсоре Создали вот такую, можно сказать, такой гимн всем продуктам Apple В общем, переходите, если еще не видели этот ролик По ссылке в описании и смотрите ну что ж, на сегодня это были все новости. Увидимся с вами в следующих выпусках Quick News. И не только. Напоминаю, что на этом канале много чего выходит. Не только Quick News. Буквально недавно вышел обзор Обновление 10.7, если еще не смотрели, обязательно переходите по ссылке в описании или ищите где-то здесь на канале рядом этот обзор, он довольно подробный получился, так что если еще не успели сами попробовать 10.7, можете посмотреть видео и понять, что добавилось. Ну и также не забывайте вступать в наш телеграм-чат, э, ссылка также в описании, закрытый клуб, вы просто переходите, оставляете ваши данные, вам приходит приглашение в наш закрытый чат, где мы обмениваемся информацией, обмениваемся разными плагинами, опытом. Отвечаем, конечно же, на вопросы. Я постоянно на связи в этом чате. Так что присоединяйтесь, подключайтесь. Обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео из разряда Quick News, а также по лоджику, который здесь регулярно выходит. В общем, будьте на связи, пишите в комментариях, что вам понравилось из сегодняшних новостей, и, может быть, у вас есть какие-то вопросы. Напоминаю, что также я всегда записываю видео-ответы по каким-то уже таким самым насущным вопросам, касаемым лоджика или тех или иных проблем с лоджиком. Так что не стесняйтесь, я всегда на связи, буду рад вас видеть. Ну, а мы с вами увидимся в следующих видео. Всем успехов в творчестве. С вами был Дмитрий Урсул. Всем пока.